Ах, Николай Степанович, поэт, Не только и не столько видит свет, Зачем определенностью границ Обременять стремление в небо птиц Я знаю, горизонт не полоса, И небо не очерчивается. Скажите, сколько снов в душе моей, А сколько... Неизвестно темных дней таит еще судьба, Молчит восток, молчит его заря, Один итог земного бытия — Молчание, могила моего отчаяния. Что жертвою приносим для венца, Такая тайна есть в чертах лица, И столько сил даровано судьбой, Невыразимых словом и строфой, что сердцу предоставлено, увы, искать напрасно славы и маловы. Как часто полон зор а там лишь тени, только тени. Тем всемогущий перед толпой, что зрит умом, мудрец слепой, не бойтесь света, это. Кара неспосланная на Икара, Но как прекрасно умирать, Героем древности подстать.